Добрый день, добрый вечер, мои любимые зрители. Сегодня мы посмотрим такую немного грустную тему, которую вы предлагаете. Почему же я один? Здесь мы рассмотрим не столько ситуацию, почему, собственно, одиночество сердца, да, сколько ваше внутреннее состояние, Скажем так, причинно-следственный уровень тоже постараюсь показать для многих из вас, так как это не личный расклад. да. Большинство, вот то, что я увижу, для большинства укажу. И обязательно посмотрим. Я хочу сделать такой авторский расклад на как бы, позицию, что можно изменить в вашем одиночестве, что нужно сделать, чтобы встретить единственную и неповторимую для вас женскую энергию или что может быть сделать для того чтобы у кого уже есть любимая да, чтобы помириться приблизиться друг к другу я для этого беру совершенно потрясающие карты ленорман в данном случае это а, вишневые или лиловые сумерки. Здесь э, две колоды сразу в этой удивительной сборной колоде, можно сказать. да И здесь, если выпадут двойные карты, то это будут максимальные ваши места как бы, да, вот уязвимости, проработки, да, на будущее. Вы сможете очень ярко увидеть, эмоционально, да, вот увидеть в символах, что именно не так или что именно нужно почувствовать, прочувствовать в себе, чтобы картина стала меняться в сторону а, вашего любовного какого-то нового чего-то в жизни, да, со знаком любовь. Ну что ж, а, здесь вы можете максимально рас, расслабиться, расслабиться. В принципе, загадывать никого и ничего не нужно. Хотя я еще, еще раз говорю, если у вас уже есть кто-то да, в душе, в сердце, конечно, можете проникнуться в воспоминания об этом человеке, в мыслях об этом человеке. Да? Если вы хотите более точный прогноз, вы, конечно же, можете обратиться за личным раскладом ко мне по электронной почте, указанной под каждым моим видео в разделе о канале. Я сейчас буду концентрироваться и погружаться в ваше состояние. Не волнуйтесь, а просто расслабьтесь. Получите удовольствие. Ну что ж, расклад я выложила. На обороте у нас такое карта дерева замерзшая. Я могу сказать, вы уже очень давно ощущаете себя одиноч... одиноким таким странником в этом пространстве. Да? Пространстве не просто мира. Да? Вот. Пространстве социума, я бы сказала. Ваша душа да, она как бы немножко замерзла от того, что вы не ощущаете, что, вас, что вы любимы, что вы нужны, что вы можете обрести вот это ощущение гармонии с кем-то. Да? Есть такой момент, об этом говорят карты. Не волнуйтесь об этом. Сейчас этот расклад, он обладает для вас целебной силой, очень большой, потому что он, судя по уже выпавшим картам, он обладает для вас исцелением вы поймете изнутри как бы да вот сверху посмотрите сейчас на, на себя и поймете почему почему же собственно да почему вы это чувствуете почему в жизни так первая карта которая выпадает она очень важна это ваша карта карта мужчины вы смотрите на карту карту крест к сожалению, по вашему, я могу сказать, по вашей закрытости этой карты, да, вы давно находитесь в этой энергии. Я могу сказать, что вас сейчас очень беспокоит, в принципе, ваша жизнь, даже не с позиции отношений. Сейчас я вас как бы ощущаю внутренне. Вас, Вы беспокоитесь по поводу вообще будущего, по поводу, как вам сказать, вы давно находитесь в этих энергиях, вы забыли, что такое радость, что такое ощущение подъема, какого-то адреналина. У вас очень много навязанных программ идет с детства, породу передавалась вам вот вашими отцами, да, дедами. Вы как бы повторяете программу, которая была заложена вам в вашем детстве. Вы как бы брали какой-то эмоциональный пример да, вот этой тяжести жизни, что ли, да, смотрели на какие-то неудавшиеся отношения, возможно, которые были сформированы да, в вашем роду. Вот По вот этой карте метла вам не очень комфортно в своем даже внутреннем мире находиться. Вы ощущаете вот это одиночество скорее от того, не потому, что вы какой-то не такой человек. Нет, вы чудесный человек. Я могу это сказать по следующим строкам этого расклада. В данном случае мы говорим причинно-следственные, да? Вот почему вы одиноки? Почему вы одни сейчас? Потому что вам требуется очищение, очищение души по карте метла и крест. Более того, следующая карта у нас идет мыши, да, вот эти мыши, крысы, они как бы должны съесть этот мусор, который, грубо говоря, подметает эта метелка. Да, мусор не ваш, это ментальный, ментально образный мусор мышления ваших предков, да, о том, что жизнь тяжела, что все это неподъемно, что, что когда-то э, несправедливость накрыла вот какие-то моменты э, в ваших родственных связях, ваших э, прадедов, про отцов, Понимаете, вот э, вы грузитесь какими-то темами абсолютно не вашими, много, возможно, читаете по этим картам, э, читаете не совсем веселого, ну, скажем, не совсем созидательного ключа, литературу. То есть, что касается войн, что касается тематики, скажем так, ну, такие карты выпадают, да, у нас, что должна вам объяснить, что погружены вы в основном в негативные какие-то аспекты прошлых. Вот, понимаете, крест это все прошлое. Вы смотрите историческое что-то такое, вот, где много крови, насилия, и таким образом ваш ментал, вы этого не замечаете, но ваш ментал находится в состоянии угнетенности. У вас замедляются процессы физиологические даже организма. То есть вы начинаете по кругу с утра до вечера одну и ту же мысль, как бы пульсировать в мозгу, да, просто обрастает эта мысль новыми данными, новыми сведениями, новыми какими-то цифрами. Вы в какой-то теме сидите давно. И вот это и есть весь ваш внутренний мир. И через этот внутренний мир, конечно же, не могут пробиться ваши истинные друзья, да. В этой карте, друзья, собака, здесь заключены не только друзья мужского пола, хотя они у вас есть. Я не могу сказать, что вы ни с кем не общаетесь, но на самом деле вы с ними не общаетесь. На самом деле вы не считаете даже, что вы получаете от них какое-то наслаждение от этого общения, да? с друзьями я имею в виду. Вы все равно чувствуете себя одиноким в этих компаниях. Вот об этом первая строка этого расклада я хочу сказать, что у вас это происходит у большинства, да, из тех ребят, мужчин, которые смотрят этот расклад, да, по причине вашего ментального застоя. Вы даже сейчас стали плохо себя чувствовать именно поэтому, да, по карте дерева замерзшего. У вас как бы заморозилась ваша воля, вы перестали верить и в себя и в какие-то позитивные изменения в жизни перестали удивляться этой жизни перестали верить в чудо в чудо того что в вашей жизни возможно новые отношения новые чувства новая любовь новые какие-то задачи да такого позитивного плана которые дают желание развиваться жить вставать каждый день утром и делать тоже, допустим, зарядку, заниматься спортом, не знаю, плавать. Вам, вам, вы, с одной стороны, как бы, может, некоторые и делаете эти все вещи, но с таким, знаете, ну, как бы это необходимость для вас, вы не получаете кайфа. Вот это вот я хочу сказать. Даже в общении с друзьями вы не получаете того кайфа, который получали 10-20 лет назад. Конечно же, здесь отображена и история нашего планетарного сейчас зависона, так сказать, да, перехода на новую эру и на новые, так сказать, социальные пример, да, общения, да, подражать. Тут люди сейчас а, находятся в энергетиках негативизма, в основном. Почему? Потому что подросло следующее поколение, которое имеет свои устои. А, я могу по этим картам сказать, вы не разделяете ценности этого поколения. Вам очень тяжело общаться с людьми намного младше вас. Вы чувствуете, что эти люди а, на вас ущербно влияют, на ваше достоинство, на ваше самоуважение. Есть такая позиция здесь. И вам в то же время тяжело общаться с людьми, которые намного старше вас, потому что там вы видите эмоционально вот эту, вот, знаете, истощенность. И по карте дерева вы видите... Ну, грубо говоря, элементы угасания, да, старости, вот этого всего. И вас это очень сильно пугает. Вот сейчас таков ваш ментальный уровень. К сожалению, я хочу вам помочь и сказать, что вот эти три карты, вот эти три карты, это всего лишь ваш, ваш эмоционально-ментальный фон. На самом деле карта собака говорит о том, что мир к вам дружелюбен, и вам просто нужно обернуться на 360 градусов, взять, возможно, телефонную книгу, вашу адресную телефонную книгу, набрать вашим друзьям, позвонить и сделать то, что вы давно, давным-давно не позволяли себе делать. Во-первых. Вот эти книжечки, журнальчики, не знаю, передачки, э, у кого что, да, веб-сайты. Закрыть вот так по карте крысы, закрыть, да, убрать из своей жизни. Метелочкой повыметать из сусеков да, негатив вот этот вот. Да, закопать его по карте крест глубоко под землю. Эзотерически вы можете просто понять, что большую часть времени вы тратите на прошлое, вы не живете в настоящем. Вот оставить это в прошлом, у кого что, да, я сейчас очень много произносила причин, по которым это у вас так. И понять, что вы живете в этом мгновение, только в это мгновение, в котором вы сейчас дышите. Отследить ваше дыхание и понять, вот вы, а вот карта собака. Мир к вам настроен дружелюбно. Более того, вы можете встретить свою любимую женщину, да, либо вы ее уже встретили, но... По каким-то своим ментальным заморочкам считаете что ну вы как бы не удел вы должны понять что кроме вас <coughs> этот ментальный уровень никто не выстроит никто не вернет вам вашего ощущения тепла и счастья в вашем сердце и вот эта вот карта собака видите которая смотрит на вас вы смотрите на нее, а ваш друг смотрит вам в глаза. Кстати, это может быть друг женского пола. Подумайте об этом. Ведь все настоящие чувства всегда начинались с дружбы. Понимаете? Вот я вам хочу показать, что все не так страшно, и ваше одиночество вызвано вот этими тремя состояниями. Я специально для вас их собираю и закрываю, чтобы вы понимали, что это уже отработанный материал. Давайте смотреть вторую строку вашей эзотерической на данный момент жизни, да, которая отображается на этом магическом синем столе. Смотрите, под вашей картой была карта букет. Букет, вы прекрасно понимаете, что букет это страстное влечение. Страстное влечение к чему? Рядышком карта ключ, это магическая карта. И рядышком карта рыбы, то есть чувство, ключевое магическое влечение, карта кольцо, представляете, и карта клевер. К какому-то очень-очень а, удачливому стечению обстоятельств в вашей жизни по карте клевер, да, которая у вас будет вскоре. Либо вы уже встретили такого человека, да, которого вы называете своей удачей, у многих и так воспримется эта ситуация. Вы встретите либо встретили уже, до да, ключевого человека, вот карта рыбы, до да, который будет как кольцо будет вам предан по карте собака, да, либо это будет ваш друг, либо это будет ваша подруга, либо это будет новая любовь, новые отношения. У вас будет кольцо. Кольцо это вы дадите друг другу обещание. Обещание в чем? Быть всегда вместе, потому что карта Клевер ⁇ это карта большой удачи, которая чудесным образом случилась сама по себе. Кстати, еще это карта скорости, что это, в принципе, при вашем ментальном уровне, отображенном здесь, скажем так, уже в новом посыле к себе, к своей жизни, да, когда вы понимаете, что ваше одиночество, потому что вы, собственно, не выходите из дома, даже некоторые, правда, закрылись у себя в четырех стенах, то вот эти вот пятерочка карт, этот веер, это, в принципе, и есть ваше настоящее, либо недалекое будущее. Я не вижу здесь, понимаете, у вас ощущение, что вы непоправимо в, в прошлом оставили свое счастье. Здесь такого нет посыла. Я вижу, что вы хитрите со своим подсознанием. Почему? Потому что внизу у нас карта Лиса. Вы такой человек, который себе любите очень многое объяснять, а как бы, знаете, с позиции того, что все как у людей. А вы не хотите своим индивидуальным путем идти. А ведь карта Лиса говорит об этом. Да, у вас есть трудности, карта гора. Причем трудности ваши касаются ваших разговоров бесконечных с собой мудрых по карте совы. Вы постоянно сами с собой в диалоге. Но вам советуют картой поменять это. Смотрите, карта «Корабль. Перемены». То ли вам нужно поехать в путешествие многим, да? Может быть, выйти за границы своего существования в одном городе, в одном каком-то да, общественном каком-то... Ну, в общественной среде поменять эту среду, да? Найти новых людей, абсолютно новую энергию и завести там, не просто ну, такое легкое общение, а уже такое, знаете, со знаком романтики по карте корабль и карте птицы. То есть вам нужно, видите, у вас две карты э, птиц, две карты общения вышло. Вы сейчас общаетесь э, со знаком того, что э, вы о себе, людям-то ничего не рассказываете, не транслируете, вы не показываете себя. Вот э, карты Ленорман здесь очень мудро показали, насколько вы отдалились от людей. По карте леса и по карте гора вам кажется, что люди не замечают, что вы такой закрытый человек. Нет, они все это видят. И, собственно, поэтому они, возможно, избегают, э, уже стали, вернее, избегать, э, приглашать, вас, возможно, в какие-то общества, потому что вы постоянно ощущаете это одиночество и вот эта тяжесть которая вот ментально вот эта аура одиночества вашего она настолько видна невооруженным взглядом уже что вот все эти сущности до да, которые рядом с вами вот по карте собака ваши друзья они уже устали как бы вам напоминать о том что там да, у вашего друга день рождения, или у вашего друга там свадьба, или у вашего друга родился первенец, или у вашего друга, там не знаю, там диссертацию кто-то написал. Вы как бы слушаете, говорите, да, поздравляю, сами вы не вникаете в этот момент. Понимаете, здесь вот это вот все отображено в этих картах. Вы их с собой хитрите, не хотите себе признаваться, что вы глубоко одинокий человек. Вам кажется, что все такие. И в то же время вы страстно хотите этой любви. да, Вот этот один вер я показывала. А это то, чего вы на самом деле хотите. И что у вас может вполне быть. Потому что эти карты во второй строке. То есть это ваше ближайшее будущее. Увидите эти карты еще раз. Здесь карта букет. Страстное что-то. да, Вот у меня стоят розы. Вы сами прекрасно знаете, что красные розы, розы – это символизм такой знаете, скажем так, созревшего вашего зрелого ощущения, чувств, насколько вы можете быть таким человеком. Вот вы такой, вот этот букет выпал под вашей картой. Скорее всего, в прошлом у вас были отношения. Были отношения, либо вы их оставили, да, потому что здесь карта ключ вы, возможно, не нашли ключик к этой женщине. Либо вы ищете сейчас этот ключик и ощущаете полное одиночество вашего сердца, если такие ребята, мужчины, прослеживаются. Так вот, смотрите, карта рыбы, кольцо и карта клевер. Вас ожидает удача. Удача в том, что вы свою страстность такие выразите в этой жизни. Неважно, сколько вам лет, вам, может быть, и 60 лет, и 70. Никогда не ставьте на себе крест, потому что, когда мы смотрели самое начало, то вы смотрели именно на крест. Я не зря проговаривала, насколько тяжело сейчас в вашем ментале, потому что вы решили, что ваш поезд уже ушел. Нет, он не ушел. Это всего лишь... Вас кто-то напугал, либо вы прочли это, подумали, что это ваша история, да, вот на себя чужую, как бы померили судьбу, либо вы фильмов насмотрелись, трагических, исторических, либо вы просто такой человек, который, ну, не может долго находиться один и начинает чувствовать эту энергетику одиночества, которое его убивает. Но если вы посмотрите, что вас ждет, вот под ваши карты были такие удивительные, удивительнейшие связочки. Вы поймете, что на самом деле вас ждет общение, двойное общение по этим двум картам птиц. И еще вас ждет романтическое что-то, потому что карта «Корабль» Ленорман во все времена да, означала всегда изменения со знаком «плюс». А так как мы посмотрели, что у вас ожидает, то эти изменения какие могут быть? Да ваше новое любовное приключение. Если вы посмотрите один из моих прошлых раскладов а, на карте «Ленорман», вы поймете, что там а, именно любовные приключения ожидают большинство мужчин. Если вы смотрите такие расклады, они могут у вас проиграться. Но вам для этого все равно нужна некая смелость, некая уверенность в себе, некий посыл во Вселенную, что вам это нужно, что вы действительно этого хотите. И тогда вот это замерзшее дерево, оно растает. И несмотря на то, что сейчас осень и скоро зима, в вашем сердце и в вашем ментале и в вашем здоровье да, у вас будет весна весна это не время года весна это состояние души особенно у мужчины мужчина расцветает сколько бы лет ему не было если он любит если он влюбляется он расцветает и становится еще более неотразим для себя самого по карте букет опять-таки которая выходила у нас сразу в позиции под вами да о чем это говорит что вы идете к карте букета, да вот как бы идете в эту сторону вы идете к тому что просыпается ваша чувственность которая по карте замерзшего дерева немного притаилась немного затаилась но вы же настоящий мужчина вы же помните тот трепет любовный который вы испытывали в своей жизни наверняка помните даже если это было много лет назад. Я знаю, что вам доступно. Я знаю, что вам доступно это качество ощущения себя через сердце любимого человека, через его глаза, через его губы, через его запах, через его нежные слова к вам. Вспоминайте свое прошлое, но только то, в котором вы были счастливы. И уменьшите какие-то ваши ну, заморочки, что ли, негативные. Я хочу еще взять несколько карт для вас. Вот я оставляю здесь, на этом эзотерическом пространстве, вашу карту. Вот ваша карта, мужчина. Войдите в нее, ментально погрузите сейчас. Я постараюсь взять для вас четыре карты вашего ближайшего будущего, которая будет при условии, что вы сейчас были со мной максимально близко и поняли каждое слово, прочувствовали его где-то очень глубоко в душе и поверили в себя. Я сейчас достану эти карты для вас ближайшего будущего. Карта номер один смотрите здесь карта гроб вы никак не можете забыть кого-то с кем вы прервали отношения понимаете да вам нужно обязательно разблокировать этого человека в этом и состоит ваша задача вы разблокируете свое сердце которое сейчас у вас заморожено и болит понимаете да это первая карта давайте посмотрим еще карты вашего будущего ближайшего будущего карта букет еще одна карта букет вышла видите как карты гадают ведь не зря все карты или как и катаро читаются в симбиозе две карты эти говорят что вы должны опять-таки разблокировать свое сердце по отношению к тому человеку, которого вы помните. По карте букет вы закупорили, почему вы чувствуете себя одиноким, вы закупорили какое-то чувство кому-то, чувство достаточно сильное, страстное по карте букет и абсолютно искреннее как эти цветы. Они цветут, потому что они не могут не цвести. Во-первых, их никто не просит и не заставляет. Они не могут не цвести, они любят этот мир, они поэтому и пахнут, и цветут на радость всем нам. Вот вы точно так же расцветете, когда разблокируете свое сердце. Следующая карта, номер три, карта корабль. Правда магия, правда мурашки. Я же вам говорила вас ожидает приближение приближение романтическое чудесное приключение любовное приключение по карте букет представляете и давайте возьмем четвертую финальную карту вашего ближайшего будущего карта лилии еще одни цветы а вот это уже цветы страсти когда вы уже вместе когда это уже карта вашего сближения, вашей близости друг с другом, вашего верного какого-то решения и, возможно, знаете, вот э, ощущение вибрационное от этой карты сейчас идет невероятно мощное. В принципе, во времена Ленорман цветы лилии дарили мужчинам и женщинам, которых считали ну, своей избранницей на всю жизнь, навсегда. Это как бы признание в любви, что ты мой человек. Представляете, в вас в вашем будущем будет вот такой человек, вот две карты цветов сумасшедшие, карта корабль, сумасшедшее романтическое чувство. И самое главное, ваша закрытость по карте гроб, ваше вот это одиночество навсегда уйдет. Вы никогда больше не будете несчастны. Вот так вот карты и вас, вот так вот высшие силы любят вас. Вот так Вселенная видит вас. Ведь это ваша карта. Она выпала здесь основной, первой. Этот расклад был только для вас. Только для того дорогого, любимого мужчины, который сейчас нажал на это видео и посмотрел его. Посмотрел на открытие своего сердечного уровня. Я надеюсь, вы никогда больше не будете ощущать одиночество, потому что я вам желаю только счастья. И я всем сердцем хочу, чтобы вы всегда радовались карта ключ ключевым переменам в вашей жизни и не тормозили их по карте гроб я закрываю эту карту и ее больше нет в вашей судьбе а у вас есть ключевые отношения в будущем у кого в будущем у кого даже в настоящем потому что больше половины зрителей сейчас не смотрели мужчины, у которых эти отношения были или остались в прошлом. Обнимаю вас, как всегда, с вами на связи. Пишите, комментируйте. Можете комментировать друг дружку. Запрашивайте новые темы, как всегда. Обращайтесь на расклады личные. Я стараюсь для вас и мне всегда хочется чтобы вы понимали что жизнь она коротка для того чтобы ею безалаберно распоряжаться если вы чувствуете кому-то любовь не замыкайтесь если вы чувствуете кому-то ненависть Обратите внимание, почему вы чувствуете такое сильное чувство. Ведь ненависть – это обратная сторона любви. Возможно, вы к этому человеку, которого вы ненавидите, чувствуете на самом деле любовь, но не можете простить его или себя за что-то в прошлом. Если вы простите, вы поймете, что вы совершили величайшее открытие в этой жизни, потому что вы освободили себя из оков, из тюрьмы негодования, понимаете? И по карте «Ключ» вы обретаете чувства сразу же после этого. Вот эта часть была для тех дорогих мужчин, которые когда-то путем какого-то глупого конфликта поссорились с самым любимым человеком. Я желаю вам воссоединения. И по карте кольца, кольцо, я желаю вам счастливого союза. Будьте счастливы и живите в мире друг с другом. И никогда не чувствуйте одиночество сердца. Люблю вас и желаю вам счастья на долгие-долгие года. С вами была Елена и до новых встреч.